друзья, мы снова вместе, и сегодня я бы хотел вам кое-что рассказать, это то, что я заметил, а так как я с 2013 года активно провожу мероприятия, тренинги по дыханию, по медитациям, активность в основном это Москва, и я заметил определенную закономерность аудитории, которая ко мне приходит. И если проанализировать э, публику, которая приходит ко мне, то я бы разделил ее на 4 категории, на 4 разных типа. И только один типаж людей получают результат. У них получается наладить отношения после практик, после занятий, у них э, получается найти там, высокоплачиваемую работу, у этих людей улучшается самочувствие. И кто-то переезжает в другую страну и начинает жить давно, как хотел, да, там давно, как мечтал. У людей этих реализуются свои намерения, желания, а у первых трех типов целевой аудитории ничего не происходит. То есть они идут дальше, они идут в садик. Так вот, если поделить публику на четыре типа, то первый тип – это люди, которые, которых можно назвать вечные студенты. То есть у них такой некий такой глюк, что они как прыгают по тренингам, по мастерам, по гуру, по, по книжкам, по направлениям, и эти люди не могут определиться, чем им реально таким одним заняться и получить от этого какую-то пользу, какой-то результат. Они пошли на кундалини позанимались, они пошли на хатха-йогу позанимались, они пошли на цигун, по цигунили там. И вот эти люди, это такая категория людей, они идут по вершкам, по вершкам прыгают, там, там, там, там, там, берут всего. Это такой некий глюк. Они находятся в какой-то иллюзии, что они хотят все успеть, но глубоко не погружаются в тему, не погружаются в материал. Эти люди не доходят до конца. Они пришли на занятия, посидели, что-то почувствовали. «А, я все понял!» Типа им стало сразу же ясно, что это. Но знания они не взяли и не применили. Соответственно, сами для себя перекрыли результативность любой техники, любой практики, метода любого знания, потому что они не применили. Я их называю вечные студенты, то есть они постоянно ищут, скачут, скачут, скачут, скачут и никак не могут ни в каком направлении получить конкретный, четкий, ощутимый эффект, результат и достичь какой-то цели своей, и от этого сами страдают. То есть эти люди идут дальше, приходят ко мне, долго не задерживаются, идут дальше. Второй тип людей или категория – это скептики. То есть это начитанные люди, они знают всю Википедию, они очень понимающие, они очень знают, они всегда сравнивают. Они приходят на занятия, либо начинают писать в комментариях, а вот цигунисты сказали – это вот так, а вот побутейка – это вот так. А вот это еще где-то там я читал, это вот так. Вот что вы скажете? Это скептики. Есть здоровый скепсис, есть нездоровый скепсис. То есть, нездоровый скепсис, я именно про это имею в виду. То есть, они приходят на какие-то тренинги, мероприятия, они покупают курсы, они пишут активные комментарии под видео, и они находятся в постоянном противостоянии, противодействии каким-то знаниям. То есть они набирают одно знание, говорят, что это бред, потому что это не работает. И они уже приходят вот с этой идеей, что и у тебя это не работает. Такие люди чаще всего всех клеймят шарлатанами. «Ты шарлатан, ты шарлатан, этот, этот, этот». И ссылаются на какую-то науку, либо еще на кого-то, хотя в этом сами не разобрались. То есть у них очень большая такая завеса знаний от реальности. Завеса знаний нереализованных тоже, не трансформированных в реальность. У них нет опыта чаще всего в чем-то. И у них просто очень много шаблонов. Шаблон, шаблон, шаблон. Это так, это так, это так должно быть а у вас это не так, соответственно, я не проверяю, не проверял, и как бы, значит, это все лажа, это не работает. Поэтому это нездоровый скепсис, я их называю скептики, они тоже идут лесом и не получают результатов никаких, ни у меня, ни у других авторов, и ни в каких других методах. И третья категория людей – это люди, которые боятся. То есть люди вроде бы хотят, из третьей категории, люди страха еще назову их, они вроде бы хотят что-то получить, но боятся действовать. Они боятся каких-то последствий. Эти люди боятся того, что о них скажут. Эти люди боятся непредсказуемых каких-то результатов. Эти люди боятся боли они боятся действовать, то есть у них самый блокирующий фактор это страх, страх что-то потерять, страх что-то изменить, и эти люди тоже не получают никаких результатов, и пока они не преодолеют свой страх, они его не получат, они так и будут буксовать. Вот эти три категории, первое, у них блок того, что там на том берегу рыбка лучше я побежал, тут не буду задерживаться. Это глюк, это блок, и здесь не происходит никакого прогресса и результатов тем более. Второй тип категории да, людей – это скептики. Они должны отбросить все свои а, предыдущие знания, метафоры, шаблоны а, для того, чтобы быть открытыми к новому. Они конкретно наглухо закрыты. И у них, это знаете, как в полную кружку чая ты уже ничего не нальешь, он начнет выливаться, потому что нужно сначала вылить да, из сосуда что-то, жидкость, и потом уже налить туда новую. Вот у скептиков сосуд всегда полный, и они всегда сравнивают. Они тоже не могут, им тоже от этого не очень хорошо, они страдают, хотя сами того не подозревая, думая, что они очень умные. И они просто не открываются новому. И третий тип – это люди, которых блокируют страх. Им нужно преодолеть страх, взять и сделать, довериться. У них нет доверия, и нету ни не к себе доверия, нету доверия к миру. И есть четвертый тип, четвертая категория людей, которые приходят, делают и получают результат. И этих людей объединяет одно, что они в любой сфере, в любой теме, у них все успешно. И... Эти люди знают одно золотое правило, в отличие от первых трех. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Нужно отдать свои ресурсы, нужно отдать свое время, нужно пожертвовать своим вниманием ради изучения материала, ради того, чтобы сделать практику, ради того, чтобы внимательно послушать и получить результат – ты должен потратить время, ты должен вникнуть, дойти до конца, ты в любом случае что-то отдаешь, чем-то жертвуешь. И чтобы что-то получить, нужно что-то вложить в этот мир. Понимаете? То есть это принцип замещения. Я сейчас вкладываюсь, я сейчас делюсь с вами знаниями абсолютно бесплатно, и если вам этого недостаточно, вы можете, там, например, взять еще одно видео посмотреть, берите, делайте практики. И я делаю вклад и э, действия для вас, трачу время, там ресурсы трачу для того, чтобы что-то получить от мира обратно. И вот это правило объединяет людей из четвертой категории, которые всегда в любом деле, в любом направлении получат конкретный результат, и они всегда успешны. Вот первые три категории, они не Готовы отдавать, они не готовы вкладываться, они не готовы тратить время на углубление, они не готовы попрощаться со своим страхом, э, с ним полностью там, отдать этот страх. Эти люди не готовы отдать свои сомнения да, или отдать свои какие-то шаблоны, избавиться от них. Эти люди не готовы э, там, потратить какие-то ресурсы на то, чтобы что-то получить просто первые три категории они не готовы отдавать, они не готовы вкладываться, поэтому они не получат результат. Это все лично мое наблюдение, то, что я заметил, и я всегда опрашиваю людей, те, кто получал результат, и те, кто не смог получить результат, они пошли дальше, либо кто-то говорит, это метод не мой, либо кому-то просто не зашло, кто-то просто не был уверен в себе и не доверял окружающему миру и событиям. Поэтому вот такая информация. У меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, колокольчик и увидимся в следующем видео. Пока.